Ну что, мы приехали в Причаль. Сегодня нас, конечно, в очередной раз радует погода. Тут скрылись немножко ветровой тени. Так вроде что-то дует, но смотрите, какой пейзаж. Whoops! Uh -huh.